Большое ощущение того, что было в Австрии, а именно то, что я каким-то образом просто выиграл нереальное количество времени у их соперников своих, то есть я был быстрее всех там секунду-полторы, что на трассе в Австрии, которая длится там ну, от силы минуту почти с чем-то, это просто большой очень разрыв, как по мне. По итогу я выигрываю с диким отрывом от всех, я обогнал большую часть пилотона на круг. И поэтому я не решил вставлять это в отдельный ролик, потому что ну смысл от меня ничего тут не происходило, ну и также вот в Австрии сошел Сироткин еще, да, не знаю как это случилось, но это произошло. По итогу я первый, и Юис там позади меня и там еще Бота вроде тоже на третьем месте. В отдельный ролик ты же не стал потому что ничего на трассе особого не происходило, все проходили кого-то там насчет стоп-в основном. Не более. То есть, вот, собственно, я перетил больше из Платона, дать И переходим к Сильверстоуну, где уже будет полноценный все-таки ролик. Квалификация, как обычно, я заканчиваю на первом месте. Ну, как тут еще может быть. Собственно, но тут уже хотя бы разрыв до Хэмилтона был полсекунды и то есть защите, опять же к Австрии когда на трассе ну которая длится по полторы минуты у тебя разрыв в полторы секунды или секунды то это еще окей более менее нормально но когда трасса длится там минуту и десять или меньше даже и разрыв то ближе соперников в секунду или полторы то это дофига даже ну окей переходим к уже сильверистовому Трасса, где у нас используются самые жесткие комплекты самый мягкий считается софт самым жестким хард этап в году, когда используется вообще хард. Ну, вообще в 2018 году был еще комплект Super Hard, но он не использовался вообще нигде. Ну и переходим к стартовой решетке, где, It's собственно, William я расположился на первом месте. Hamilton, на втором месте у нас Льюис Хэмилтон, на третьем у нас Сергей Сироткин, на четвертом у нас Эстебан Кон пятый у нас Вальд Репоттес, шестой Карл Сайнс, седьмой у нас Вестелан Феттли, восьмой Макс Ферстаппин, девятый Чака Перес, десятый. Никаких Собственно, как обычно, Форс очень хорошо квалифицируется, хотя вот по характеристикам смотришь вроде бы слабее Рэдбула, слабее Феррари, но по итогу Феррари обгоняют, Рэдбул обгоняют борются с Мерседесом и Сироткину на равных, что не, не может не радовать все-таки, когда команда вот может бороться все-таки наравне с более таким сложным соперником стратегия в гонке один пистоп здесь единственная стратегия в один пистоп то что опять же у нас самые жесткие комплекты в сезоне используются и в принципе из-за того что пистоп начинается слишком рано тут два делать нецелесообразно изгораются красногни собственно старт происходит также новая камера потому что от моего анборда ничего смотреть будет а по сути гонку будет вестись вот с тв камеры по итогу, что мы имеем на этапе, мы имеем очень жесткую борьбу в середине пилотона. Собственно, Леклер, который начал неплохо бону проходить весь пилотон начинать, сначала обошел спокойно Даниэль Рикьярд и потом уже принесся сразу же за Райкнина и Чака Переса, который спокойно проходит в правом повороте, но, к сожалению, в кругу за счет ДРСа его уже обходит и Чака Перес, и потом уже чуть позже его обойдет и Райкнин. По итогу, как получил, с легкостью две позиции, так с легкостью и потерял. Ну, всякое все-таки бывает. вообще гонка была довольно насыщенная борьбой до первых пистолков. К сожалению, после первых пистолков борьба эта сошла вся на нет. Но все-таки хоть что-то есть показать на этом этапе, кто радует. Ну и вот, собственно, так и опередил в первом повороте. И по итогу продолжаем. Также Сиротки потерял свое третье место. Ботус прошел и ботус прорвался с пятого места на третье уже и потом у них была небольшая борьба между собой ну и переходим уже к ферраре в основном борьба будет у них происходить и вообще в Фетре, который прорвался до пятой позиции проходит сайнса уже ничего не беспокоится также он сракол на мидиуме потому что проходил вот трой вот во прошел на мидиуме собственно его на паракетал он также пройти но вылетел в, во втором сегменте и потом Сайенс возвращает себе пятую позицию, также уже позади и Рикьярда, точнее даже Ферстапин, тут же атакует его на сорсейшной прямой, по внутреннему радиусу проходит во первом повороте с Красном. и тут же уже позади Хилькенберг тоже на то пристроиться, но Ферстаппен ошибается, тут же происходит контакт небольшой между Фетлем и Ферстаппеном, Ферстаппен отвечает взаимностью. За Ударив в задницу, но по итогу Фестерль выезжает впереди и уже на прямой за счет ДРСа Ферстаппин возвращается позицию. Также происходит небольшой обычный контакт между ними, проходит покупок начиная со второго сектора. как за этим всем наблюдает, как у них происходит борьба и думает уже, где ему втиснуться. Также позади уже догоняет их вся группа. Точнее, Райконин, но и там он позади него где-то пилотов. Но, тем временем, Феттель с Ферстаппеном продолжают ехать бок о бок. Выходит очередной право-скоростной поворот, в котором уже все-таки Феттель выигрывает эту позицию несчастную. Но, выходит напрямую, без ДРС, а уже позади него Ферстаппен и Хюлькемерг выходит с ДРС. Хюлькемерг по внутреннему радиусу проходит сразу обоих. Ферстаппену, к сожалению, не повезло. Он решил тормозиться, избежать контакта и уже позади него нарисовался Ким Райконе с группой пилотов. Феттель также на встречу Куги ошибается в конце первого сектора, слишком широко выходит в поворот, что дает поравняться Ферстапиум с ним, но за счет того, что идет правый поворот, в котором Феттель оказывается во внутренней части поворота, он выигрывает за счет этого какое-то себе преимущество, но продолжать их бок, бок также уже Кими думает, где мы ему просочиться, и это вообще вот самый большой будет такой кусок борьбы их между собой, потому что Кими уже позади едет и также уже... Позади Леклер, догоняется Рикиарда и Форс Индии. На обратной прямой все-таки у Феттеля есть ДРС, в отличие от Ферстаппина, и также Кимми. Тут же начинают проходить оба Ферстаппина, и Ферстаппин остается в неуделах. По итогу теряет сразу две позиции, но тут же Кимми пытается еще пройти Феттеля. По итогу у них получается долго поравняться между собой. Также позади Лихлер блокируется перед переднее левое колесо, но это никак не мешает и его группе. По итогу уже Ферстапин приходит в разряд наблюдателей, ну и Кимми выигрывает эту борьбу по итогу. Фитель же плохо вышел на стартовую прямую, из-за чего сразу же проходит и Ферстаппин, и Ликклер. И тут же пытается уже пройти Пересел. Ну и позади уже Рикклер думает тоже, как пройти бы... Фетта и Переса, которые между собой уже сцепились тут и пытаются уже бороться за вроде бы девятую позицию. Вот такая жаркая борьба была уже по сути позади всего этого пилотона, который я вел где-то впереди. Ну и на прямой за счет Джерриса Перес пытается пройти Феттеля, они поравнялись. И также уже позади Гражан с Эриксоном. И Рикерда тоже воюет между собой. Гражан проходит Рикерда, а Эриксон улыбается переднее. Антикрылов, к сожалению. Ну и конец этой борьбы в Maggie произойдет между Феттелем и Чика Пересом. По итогу у них произошел контакт, пояснул, что Феттель перед перейти крыло. И уже на обратной прямой Феттель обходит Переса на счет РС. Также Грошан пытался пройти еще Переса, но только смог поравняться с ним. Из-за чего Феттель смог и по итогу оторваться от этой группы позади и начать наоборот догонять перед идущих. Крашан же пытался опередить Переса, но все-таки это Форс Индия. И в Форс Индия мы знаем, то, что не особо простой болит, по итогу в последнем повороте Перес выкрывает эту позицию обратно. Ну и также уже начинает посадить борьба между Эриксоном и Рикьярдом, но, как мы понимаем, то что у Эриксона все-таки слом на передняя текло. После своего пицца я на пятом месте прямо перед Рикьярдом. Конечно, он пытался меня атаковать, но на своем издушном софте, к сожалению, ничего не смог мне сделать. Ну и на 10-ом круге по 100-м песок у также Льюис Хэмитон, что для меня хорошо, потому что я еще больше оторвусь от него в личном зачете, хотя и так отрыв уже больше стачков будет. И, по сути, это хорошо тем, то что в, в Кубке Конструкторов также мы наберем больше очков по сравнению с СССР. Ну и через какое-то время отогнал уже Фетерин, который шел на своем изношенном нидеуме с самого старта. Без каких-либо проблем его на на прямой, в первом секторе. Без каких-либо проблем, потому что все-таки у него поношенный был нидеум, у меня уже свежий и разогретый. И Феррари нам, так сказать, не соперник особо. Прохожу без проблем ну, и ну, отрываюсь. Ну и под конец гонки, ну, уже было уже противостояние между Феррари и Ренуа. Первым в этом году наступили у нас Райкен и Хилкенберг. по итогу Райкен с Хилкенбергом вышли, как обычно, третий сегмент в бок, бок. Также почему такая именно камера, потому что с того камеры обычно, были офигенные ракурсы, Нет, это отдельная история. Так же все доходило до контактов иногда у них обоих И позади них уже постепенно их догонял Феттель на своем уже свежем софте Что давало им преимущество все-таки по скорости. Ну и вот, они обменивались позициями так-сяк. И уже Феттель потихоньку-потихоньку их догонял. Ну и из-за того, что все-таки они шли бок о бок каждый раз на трассе, обменивались позициями, то тоже шло все на руку. Но по итогу обгоняет Хюкенберга, также Фетель был уже позади Хюкенберга, что дало ему возможность атаковать, но он в быстром правом повороте перед Маггизбек смог это сделать, тут же Леклер еще пытался опередить Фетеля, но у него не вышло, потому что Феттель ему просто он, заблокировал дорогу, и в, в связи с поворотах они, они прошли друг за дружку, да прямо конечно, Феттель попытался опередить Хюкенберга, но с учетом, что у них обоих был дресс то Максимум, что Феттель смог сделать, это поравняться с ними. Кими тем временем, пытался уже оторваться от этой небольшой группки, потому что, ну, все-таки, Феттель придет сейчас с и уже займется Кимми. Что, собственно, происходит на следующем кругу, в третьем секторе. Феттель без каких-либо проблем за счет ДВС обвиняется Кими и выходит уже дальше. Ну, и дальше он сходит по итогу Хюлькенберг. К сожалению, после такой борьбы он сходит, по итогу, он полностью он черпал запас прочности его ДВС в этой борьбе какое-то время они догнали еще и Сайенса, который уже пришел на пятом месте, и предприняли уже атаки на него. Феттель смог без проблем пройти, но потом Сайенс решил дать бой ему. И тут же в магии сбаггится они начали уже идти бок о бок. Но Феттель все-таки оказался в один момент позади Сайенса при активации зоны ДРСа. Из-за чего? Сайенс не получил ДРС, но имел слепстрим, из-за чего он бы не смог обойти Кимми, и он даже предпринял атаку на Феттеля, но, к сожалению, максимум чего он добился, это опять же они начали проходить балкон -бок поворот, но уже на выходе Феттель обошел его. И так вот, по, по сути, эта борьба и продолжалась. То есть Феттель заказал балкон на месте, а Ким не смог пройти сайта к концу гонки. Я же выигрываю с диким отрывом, и плюс там с небольшой ошибочкой в последнем повороте. Но, в принципе, на ход гонки она никак не помешала, потому что у меня был большой отрыв от ботса где-то на 23 секунды, который нивелировался там до 14 секунд, по к концу гонки. Собственно, опять же, неплохая для нас гонка, плюс Сироткин приехал на третьем месте, что очень хорошо, конечно, мог он приехать и на втором месте, но говорю я или нет после Льюиса, того, как он сошел, у нас вышла маш... виртуальная машина безопасность, из-за чего Ботас и Акон смогли сделать очень хороший стоп для себя, потому что они его сделали под виртуальной машины безопасности. А так бы Сироткин, скорее всего, приехал бы у нас вторым. Ну, в один момент он начал догонять Ботаса, но по итогу, почему-то, под конец этапа, он перестал догонять, а наоборот, Ботас начал от него уже отрываться. Ну и что, в тренинге таблицы я уже на 90 очков опережаю Льюиса, а у нас только 10 я гонка была, то есть, так сказать, экватор, а уже отрыв в очках очень большой, плюс он еще и сошел по итогу, на этом этапе. По контакту у нас их было не особо много, не особо критичные, но имеем, что имеем. Зарабатываем очки, на следующий этап мы вырвем два соперничества, то есть у нас будет снова куча ресурсов, которые можно будет потратить на что-то. Также сделаем задачу, которую мы поставили среднюю, к сожалению, а не сложную. Ну и тут еще я беру уже значительную такую модификацию по расходу топлива, который пролезет нас только через 4 этапа, к сожалению, потому что с контрактом вышло не все так гладко изначально. Ну и на оставшиеся ресурсы думал что-то себе взять, но по итогу ни на что мне не хватило. На этом, ребят, все. С вами был Вархамер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой счеты. Пока-пока.